Как грязкой окружён в болоте, Видна надежда, как мираж, И как костеру ведьм на слете, Сгораю словно антураж. Кому-то помогу подняться. Чистит некоторых жар И только сам так может статься Развеять пеплом по ветрам Развеять пеплом по ветрам Пока живу такой стихи все пожирающим огнем рискую только лично вы, Зажатый черным ворнем, но не совру, когда прищурясь, увижу блик других огней, И честно сердцем признаваясь, скажу, что мой других мельчей. Они, вздымаясь выше страха, Себя уж точно не щадя, Влезают без оглядки в драку. И даже за таких, как я... Влезают без оглядки в драку. И даже за таких, как я... И даже за таких, как я... Даже за таких, как я Моя снежная баба утекает, канала ковер, самолеты вывелают метлой. Может, так оно надо, чтобы было красиво, чтобы реки текли и ручьи вдоль дорог. Это разу видели многое, яблоки от еблони, умывайте ладони, пока голова тает, а мозги вместе с ними что валют обвинили а морковку скурили. Тебя не спросили, всех по новой слепили Остальных ложили в зоопарк Нынче сборы, кто овцой, а кто кролик Кто баран, кто в заборы, кто пропал Есть кто дома, моя снежная баба Утекает в канаву, а ковер-самолет Выбивают миглой. может так оно надо Чтобы было красиво, чтобы реки текли И ручьи вдоль дорог Не видеть, не являться, не звонить, Но помнить и надеяться на что-то, Не знать, но верить, злиться и любить. Потертых чёток Молитвы класть на суетные дни Что дал мне Бог непостижимо добрый Чтоб мог и в суете и в пустоте хранить Своей любви печально светлый образ. Идти ждать и, умирая, жить. Быть нищим, но всегда платить по счету. Быть во грехе и во Христе, но быть и верить, и надеяться на что-то. Смотришь, вроде и не спишь А монтируешь кино Вот уже идет апрель И сосульки с повисли И влюбляются коты Как у них заведено Только все это во мне А внутри совсем иное Мишанина нас да ней стихов, будто вновь отрыгнулся век, Вновь взыграла ретевое, И там, где я Горит первая любовь. Это новое явление, но, шутя, сбивает пульс чьи-то нежные слова, Но легко вгоняет в дрожь милых рук прикосновения, Заплетается язык и кружится клава, Разгорается огонь, ты не можешь удержаться, она уже горит тем же пламенем свечи. Жизнь лишь только началась вам обоим посемнадцать. Обещания навек и объятия горячи. В клетках памяти хранится В коренных ее слоях В заповедной глубине Собирая иногда На разрозненных частицах Ностальгическую грусть На лирической волне Начинать почти сначала, перекручивать стези, Чтобы как-нибудь прожить. Говорили, целина начинается с вокзала. Только где найти вокзал, Так что прошлое забыть. Но упрям стебельком Ты стремишься распрямиться. Собирая прошлых лет Добрый шарик голубой, Вспоминая по частям Позабытые страницы, Чтоб в единое связать Пережитое тобой. Для чего? А чтобы вновь ощутить тех лет волнения, Чтобы детям передать опыт сделанных трудов, чтобы кто-то прочитал жизнь твою в стихотворениях, собирая их тепло и тревоги и любовь. Ловно пьесу я невольно сочинил, никому он неизвестен, спрятан в сумерках, чернил, Здесь герой бывает разным, То любим, то нелюдим, Здесь закатов грустный праздник, Голубых туманов дым. Здесь заката в грустный праздник голубых туманов дым, Здесь разлуки и свидания, сон не сбывшихся измен, прежней дружбы ожидания, Жажда важных перемен будет долго сказка длится. Станет тихо и светло, Детством вымытые лица Отразит мое стекло. Детством вымытые лица Отразит мое стекло. Эту пьесу словно город Я невольно сочинил,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 На одном из вокзалов Средь бездомных людей Я стою в одинокой печали Мне осталось так мало В этой жизни путей Все пути мои здесь, на вокзале Я ходил на угад, Я не ведал преград Был по рекам, сбирался на горы Рассмотрю Я смотрю назад там пылает закат Мне остались одни разговоры Зря смотрю я назад Там пылает закат Мне остались одни разговоры Сколько было в душе Нерастраченных сил И глаза от восторга блестели я любил, я губил, враг победный трубил, приближаясь к намеченной цели. Я ходил на угад, я не ведал преград, был по рекам, сбирался на горы. Зря смотрю я назад, там пылает закат, мне остались одни разговоры. Зря смотрю я назад. Там пылает закат, не остались одни разговоры. Сколько было больших приключений и дел, но от них ни почета, ни злата, не жалел я других и себя не жалел, Думал, жизнь невеликая плата.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 За пивом стоим, мы надежды таим, что когда-нибудь радость вернется. Но безбожно греша, обещала душа и как лист одинокий трясется. Я ходил на угад, я не ведал преград, Плыл по рекам, сбирался на горы. Зря смотрю я назад. Там пылает закат, не остались одни разговоры. Зря смотрю я назад, там пылает закат, не остались одни разговоры. На одном из вокзалов среди бездомных людей я стою в одинокой печали.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 Потеть сопеть, тоская самовары, Тоску по-золотистому аи разменивать на треньканье гитары, тоску по золотистому аи, разменивать на треньканье гитары, подробности забудутся опустяк. Чинка на зубце резного блюдца, Наука самоварничать грустя, Соседу ненароком улыбнуться. Наука самоварничать грустя, Соседу ненароком улыбнуться. мгновение лукавства и любви Ох, пузатого уродца, Великое искусство визави Подначивать водиться из колодца Великое искусство визави Подначивать водиться из колодца Веселый бесшабашный хоровод Варенье, плюшек, фантиков, печенья Еще и дел делали в проворот Критишный мед, останусь до вечерней Еще ведерко дел не в проворот Критишный мед, останусь до вечерней Услышав краем уха, не кури Молчанием гасить косые взгляды И не в попад потакивать кюри. Мария, пьер, распады награды, И не в попад поддакивать кюри. Мария пьер, распады награды, Два профиля смещенные лучом, Бликуют от расплавленного солнца, Искусство посудачить ни о чем, У крохотного круглого конца. Искусство посудачить ни о чем, ни о чем У крохотного круглого конца Сумеет дождаться розовой зоры Компании друзей и Самоваров Наука откровенно говорить Не требует священных мемуаров Наука откровенно говорить не требует священных мемуаров, Тут каждый был шутом и королем. Поясничал, печалился чудесел, И если мы нечаянно умрем, То в чае замечательно воскреснем, И если мы нечаянно умрем, то в чае замечательно воскреснем И сутки продержавшись на пари, На годы уберечься от искуса, Да удари, чье внищать творить, Пустое, но высокое искусство, Да удари, чье вничать творить Пустое, но высокое искусство Пора бы вспомнить Глолатый почерк, В театре жизни пауза, контракт. Пусть будет лето бабьим и не очень старается попасть со мною в так. Пусть прежние не начатые пьесы Останутся В коротком Содном дне. Под окнами Гуляет Марсельеза Типичная История на дне. Таинственная женщина, Торнадо, Матерого и то Бросает в дрожь. Опять пойдет туда Куда не надо Где новый день На ты похож Все ценности Найдут ее на круге И высосут тревоги из глазниц и полетят шальные буги -уги. на крылья огалделок колесниц, я бы след за ней помчался тоже. Забыв про театральный реквизит. Но осень и прекрасней, и дорожен, И за портье пальчиком грозит. Водки выбито, сколько стекол выбито, сколько средств закошено, сколько женщин брошено, где-то дети плакали, где-то финки звякали. Эх, всего жизнь. Была красивая, эх, всего красивая, жизнь была красивая. суета, Когда проблемы и заботы через край Забудь про все и приезжай сюда На снежный барс, скорее приезжай Ты приезжай сюда, дружище, если сможешь За утренним туманом приезжай А мы с огромной радостью поможем Даежный край, услышать рек веселое журчание, и рок от набегающей грозы, Увидеть звезд, волшебное мерцание, Озер сияние цвета бирюзы, Увидеть и запомнить, чтобы. Не раз сюда еще вернуться вновь, А мы вас ждем на снежном барсе, Ведь горы наша общая любовь. Тихо и первозданно А мир наполнен запахом тайги Дождями, солнцем, новыми мечтами О зимних встречах тех, что впереди Здесь снег зимой, белей, мягче пуха И бесконечный прозрачный небеса И лучше сможем мы понять друг друга Услышав кедра в заповедных голосах, Когда достанет городская света, Когда проблемы и заботы через край, Забей на все и приезжай сюда, На снежный барс, скорее приезжай.